Я буду писать тогда, что звонить Ну ты можешь и сказать mm -hmm. Здравствуйте Сегодня 3 января 2019 года Канал Народовластия Программа Плохие Новости Я Вячеслав Мальцев и у меня прямой эфир Вещаю я из дальнего зарубежья Так Пишет Мальцев едет на машине Да нет Никуда я не еду. Подключал я интернет, так что все нормально. Даешь год лысого кота, а непляшивой крысы. Хорошо. Очень хорошо. Все окей. Да, все слышно, все видно. В желтой кофте написали. Ну, видите, значит, этот, Значит, действительно видно и слышно. Напоминаю, что вот. Сейчас мы включили кнопку спонсорства. Выглядит она вот так. То есть, когда вы заходите на страничку, вот эта кнопка, она красненьким значит, обведена. Нажимаете на эту кнопку и перейдете вот на ту страничку, которая сейчас изображена на экране. Станьте спонсором этого канала написано. Вот такая вот новая у нас Фишка, что называется. Ну, у всех старая. У нас почему-то долго не подключался. Так. Видно, слышно? Супер, погнали. Вот, отлично. Так, но ну, много всяких событий в новогоднюю ночь случилось и после. То есть все ждали, что Вова Путин выйдет, скажет там, я устал, я вам ухожу, да. А он этого не сказал. И, в общем-то, ну и следовало ожидать, что он не скажет. Потому что, ну потому что очевидно, что у него другие планы на нас, да, и на эту жизнь. Он же нас всех в рай обещал отправить. Так, 2020 год оговорился. Я сказал 19 да, вот видите, вот как все встало. 2020, конечно. Сегодня третья. Января 2020 года. Так, заходим и сразу ставим лайки, да, я тоже так считаю. Вот 20 лет уже Вова, ну то есть если там, допустим, 8 августа, когда его сделали исполняющим обязанности премьер-министра, это еще, ну так, полдела, да, да, все дело было сделано в новогоднюю ночь. И поэтому можно считать, что Вова у власти находится ровно 20 лет. И сейчас время подведения итогов, все подводят итоги, никто не может вспомнить ни одной вещи положительной, которую бы сделал Путин. Ничего. То есть там куча всяких пиарасов, да, придумывают какие-то варианты, да, и так далее. Особенно смешно выглядит, когда вот эта стратегия 2020, которая была придумана в 2008 году, что там 2700 долларов у всех будет, квартира 100 метров, ну и прочее, прочее. Вот когда в эту стратегию тычут носом, то сейчас троллей, я так понимаю, выдали методичку, и Тролли организовали, чтобы они писали, что это фейка, и никогда такого не было. Но интернет э, хранит историю. Понимаете, это раньше можно было сказать, потому что раньше была предыстория. И можно было людям сказать, да не, никто вам ничего не обещал, этого не было, сейчас нельзя. Сейчас набираешь раз, и там, за 2008 год, за ноябрь месяц, там во всех изданиях, российских и зарубежных пишут только об этом. И Путин там выступает на всяких конференциях, рассказывает, там вся копытом в грудь стучит и так далее. «Я устал, я ухожу спрашивает. Ну да, ну это же классический. Борь, если вы посмотрите, и он же не говорил, что «я устал, я ухожу». Он говорил, что «я устал». и все устал». То-то нет, я устал, я ухожу, он говорил. И, и что ему вот нужно в старом веке остаться об этом как раз Боря говорил а в результате сука оставил нас в старом веке потому что Путин нас так и не пустил в новый век я это еще сказал в 2006 году на телевидении и готов сейчас подписаться так и не произошло вступление в Россию в 21 век а наоборот в обратку отключ, от, откручивает так как рисовать мультфильм? Пишет, в Париже сыр вкусный. Констатирует факт такой, ну, блин, не знаю, не знаю. <смех> мне кажется, что где-нибудь в Страсбурге не менее вкусный сыр, чем в Париже, или в Лозане, или ну, там, я не знаю, где угодно, там, в Риме, может быть, тоже, в общем-то. Я, я понимаю, что, наверное, в Париже сыр вкуснее, чем в Пырловке, Наверное, наверное, да, хотя, честно говоря, был прекрасный сыр, который делали э, алтайцы, алтайский сыр такой, в черном воске, и, и стоил недорого, очень хороший сыр, я помню, с удовольствием его покупал, но потом что-то видно их, не, не путинцы они были и задавили, их задушили, Вячеслав, привет из Знаменска, привет, так, и... Вот я написал в ночь, значит, ну, уже практически 1 января, на стыке, на стыке, я написал 1 января 2020 года, Россия, э, с 1 января 2000 года, вернее, Россия в жопе у Путина. «20 лет блуждания в потемках». Некоторые говорят, что было и хуже, а Моисей вообще водил евреев по пустыне в два раза дольше». Я не против, я готов ходить с русским народом в три раза дольше, но в пустыне, а не в путинской жопе. Вот это вот принципиально. Понимаете, есть объективные трудности, а есть трудности, которые устроила одна сука. Вот эта одна сука устроила трудности всему народу, об этом надо говорить, можете себе представить. Одна только тварь устроила трудности, разрушила экономику, разрушила страну, ну такой, как Мугабе, Помните? То есть Родезия была первой экономикой Африки, блядь. Потом чуть-чуть правил Мугабы, да, потом сдох в 96, лет, 96 лет, да, сейчас это самая разрушенная страна в Африке, самая разрушенная, самая бедная так что вполне хватит талантов одного человека, чтобы уничтожить очень серьезную страну вполне хватает то есть практика показывает что это так. Вот. и ну, тут вот меня спрашивают по поводу контрреволюционной деятельности э, всякого рода там оппортунистов, Ренегатов и, негатов, и эти прочие падали, да? давайте, наверное, в понедельник, что ли, поговорим об этом, если тема заинтересовала, потому что э -э, вот многие откликнулись говорят, там 30 -го числа чуть не лучший эфир был, когда э -э, проехался я по всякого рода так называемым либералом, да, которые выступают против народовластия. И непонятно тогда, почему они либералы, ибо народовластие это и есть демократия, а в основе либерализма лежит демократический принцип, принцип управления народом, как раз. Поэтому очень странно, люди называют себя либералами да, и против народовластия выступают, причем как самые, как, бы сказать, ненавидящие, как самые ненавидящие идеи народовластия, и они говорят… Вы не сможете сделать народовластие. Почему? Вопрос такой. Но этого никогда не было. Во-первых, это было ну, в, в несколько другой форме, на более ранних этапах. Но даже, предположим, этого никогда не было. Да? Так компьютер тоже никогда не был. Мы делаем кибер Никогда не было информационной эпохи. Поэтому мы и делаем это сейчас. А не тогда, когда там Ильич приходил, или когда Марк с Энгельсом был, или когда социалисты-утописты и была Великая Французская революция. Тогда нельзя было это сделать. По объективным причинам нельзя. А сейчас можно. Они говорят, нельзя, потому что этого не было раньше. Раньше и сердце не пересаживали никому. Ну, вообще, вот, некоторые, правда, египтологи говорят, что в Египте пересаживали, да? Так... Может, они липовые либералы? Безусловно, липовые. А какие же они еще? Какие же они еще? Ну, парадокс в том, что вот этой липой свои либералы испортили, в общем-то, очень хорошее слово, да? То есть слово, которое произошло, произошло от корня «свободный», да? И они говорят, что они заложники, что они не свободные. То есть, представляете, вот они там, Шандирович говорит, да мы там заложники все! И интересно, заложники чего? Заложники Гешефта? Ты можешь не служить Путин? И Муратов твой может не служить Путин? Это все равно, что полицаи, которые служили Гитлеру, были заложниками. Причем, если бы они не служили Гитлеру, их бы расстреляли, да? Но они могли, у них всегда была альтернатива, они могли к партизанам уйти. А этим Муратову или Шандеровичу расстрел столь грозит? Нет. Даже у тех выбор был. Товарищ Энгельсон, да, анекдот был очень хороший, когда Леонид Ильич стоял на балконе, и раз слышишь, звук какой-то шумит, что-то поднимает, голову мужик какой-то летит такой с пропеллером. О -о -о, здравствуйте, товарищ. А вы кто? Тут, здравствуйте, Леонид Ильич, здравствуйте Очень рад вас видеть Я Карлсон а, Карлсон, хорошо а, а где ваш друг Товарищ э Энгельсон Пишет просто сад Что Мальцев разработал Отличную систему и им Места в ней нет, конечно им нет В ней места, безусловно И конечно, насчет сад Тут знаете, сад это несколько с точки зрения разума. Да? То есть человек разумом понимает опасность да, и действует против этого, чтобы не подвергать себя опасности. Но здесь же есть еще и классовое чутье, вы о нем не забывайте. У этих ребят очень сильное классовое чутье. Они к какому классу относятся? Они рабочие, они крестьяне, кто они такие? Посмотрите, поэтому они классово близкие, шуваловым, Путиным и всей остальной мрази классу эксплуататоров они близки. Может быть, я говорю какими-то старыми, так сказать, понятиями, да, но эти понятия существуют, что нет класса эксплуататоров, а кто тогда Путин такой? Не эксплуататор народа российского что ли? или Шувалов, или Володин и все остальные, это реальный класс эксплуататоров а у этих подонков классовое чутье конечно же они не с нами они классово чуждые нам и надо об этом открыто говорить привет Гендальф, привет так ну я не про всех либералов говорю, что они классово чуждые ни в коем случае есть масса либералов, которые, вот тут говорят, либералов мочить надо. Это тех, которые являются оппортунистами, тех, которые являются э, маскируются под либералов, на самом деле они являются таковыми, а истинные либералы, они как раз для нас классово близкие. Он, Сережа Перепеченов наверняка нас сейчас слушает, и я погрешу против совести, если скажу, что это не величайший из моих, э, так сказать, современников, вот я бы так сказал. Действительно, очень мудрый человек, очень глубокий человек, очень принципиальный человек, очень принципиальный, более принципиальных людей я в своей жизни не видел, не встречал. Такого же плана принципиальных людей видел там Николай Сидорович Макаревич, родитель мой Вячеслав Иванович и так далее. А сейчас вот среди ныне живущих я одного такого знаю только. Так. А как же я? Не, ну ты же не либерал, во-первых, во-вторых, ты не политик. Ты моя жена. А поэтому. Поэтому я воздержусь. Ну, как жена, ты меня более чем устраиваешь. А вот как либерал, наверное, наверное, нет. Меня тоже устраивает. Так, а, конечно, да, вот, отключили все, значит, дизлайки, лайки Путину и комментарии отключили, ну, потому что вопрос сразу возникает, вот опять к тем, которые маскируют себя под либералов, помните, они, первый их постулат, что 86% дураков, поэтому они за Путина, нет, ребята, вы врете, нет у него у Путина никаких 86%, в самые лучшие времена это было 16%. Понимаете? Они говорят, вот народ плохой, туда-сюда. Что ж тогда комментарии -то отключают с лайками? Именно по этой причине, что даже на нагнали миллиард троллей и ничего не могут сделать. Людей все равно оказывается больше. Да и тролли, может быть, еще двурушничают. Один поставит да, лайк и 10 дизлайков. Поэтому такие слова босанец за тебя сказал, что поднял бучу и свалил за бугор. Это такой засранец КГБшный, Засане... блять, басанец, да как его там? в КГБ работал бы да? и про Мальцева что-то там говорить про Мальцева обратите внимание Нужно вот обратите внимание, он может хорошее сказать, если он в ФСБ работал конечно нет Так, и обратите внимание, все засранцы говорят что-то плохое о Мальцеве и это очень хорошо, вы знаете, это сейчас момент истины наступил. Сейчас все расходятся по окопам, да. То есть, если они раньше делали вид, что они с нами в окопах, все эти застранцы, сейчас совершенно очевидно, где они. Ну да, я оговорился, ну видите, наверное, нормально оговорился. Так что нет никаких 86% у Путина. Роман Пугачев. вы перешли на уровень меценат. Спасибо, Роман Пугачев. Максим Соловьев тоже спасибо. Вот такие вот сюрпризы преподнес. Новый год. Не, ну мы знали, что Путина не любит никто. Но такое ощущение, что они там наверху не знали. Теперь они знают. Так что. Абасанец в, на, в канале YouTube Нейромир, а тебе говорят нехорошие слова. Ну, а это ватный канал Нейромир, конечно, а что же, какие еще слова-то он должен сказать. Я лично этого Абасанца не знаю, нахер он мне нужен. А он, видите, все про меня знает. Как я помню одного э -э, Крензеля, который тоже... Помните, поливал грязью Мальцева, но не было ничего, ни, ни за что зацепиться. Он поехал в Саратов, собрал журналистов, предложил 30 тысяч евро за компромат на Мальцевых. На что ему один очень уважаемый в Саратове журналист сказал, слышь ты, тысячник, блядь, если бы на Мальцева был компромат, то он бы стоил миллионы долларов. Но на него нет компроматов. не за 30 тысяч долларов, не за 30 миллионов. Так что вы слышали новую песню Бориса Гребенщикова Вавилон пошел вон. Нет, не слышал, но теперь обязательно послушаю. Хорошая тема. Вавилон пошел вон. Да. Город на семи холмах. Зашугали, и он все понял. Да, не, ну он так не все понял. Он каждый день теперь выходит, торгует и Он думает, что чем больше он будет говорить, тем больше его будут любить. Это прошли те времена. Вы понимаете, Шендероев чем интересен? Ну, ну давайте позже поговорим об этом. Вот мне уже машут, что надоело. Ну он клоун, скоморох, понимаете, он интересен своими шутками, он интересен. Вот, как сатирик, да, вот он, ну, в конце концов, видите, приходит когда-то кризис жанра, и человек пытается вот, переключиться, перепрыгнуть из кресла. Ну, был он белым клоуном, да, ну, а захотел стать кем? Ну, казалось бы, ну, становись рыжим клоуном, кем тебе еще становиться-то? Нет, захотел стать политиком. Ну, блин, ну не получается, видишь, иногда не получается. Как политик он скушен, как э, аналитик политически очень скушен, да, как, как клоун, да, отлично. Ну, я же вам рассказывал, что у меня, как бы, барышня была там в определенные времена моей юности, она была клоуном, да, мне одного от нее нужно было, да, она, она могла только смешить, потому что это очень плохо получалось даже, при этом она смешила. Вот так и Шандерович, он, он, он, он, что может он делать? Он может смешить, больше он ничего не может. Да, и когда он будет смешить, пишите, классный клоун, молодец, хорошо нас рассмешил. А когда будет писать какие-то вот, то есть говорить какие-то вещи политические, ну, ну, очень, очень банально это звучит. То, что говорит он, звучит очень банально. Пошел он в Вавилон. Не, я уже сказал, что нет, но посмотрю. Mm -hmm. Мне не смешно, когда сатир презренной пародии бесчестия Талик Ель. Ну да, не, ну он, он и не может ничего другого. То есть есть определенный блок великих вещей который он там выучил в своем культ просвета училище. И в рамках этого он, он действует. Вы же понимаете, что это божественная комедия, безусловно. Да? Вы же понимаете, что это э, ну, великие сюжеты. Это Фауст, это э, Каменный гость, это э, российские варианты, да, обязательно... Федор Достоевский, какие, ну, преступления и наказание, конечно, 12 улев из золотой теленок и так далее, вот их набор, ну, пусть их будет там, ну, я не знаю, каких-то 40-50 вещей, да даже не 40-50, 30 от силы, да, как помните, Брук скажет, Мелбрукс точно говорил, возьмите, сейчас я там же могу напутать цитату, он говорил, что снимать фильмы очень просто, очень просто. Великих сюжетов всего 11 или 12. Погуглите, я могу. Я, я забыл представлять. Не то 11, не то 12 великих сюжетов по Мелу Бруксу. Я с ним абсолютно согласен. Тут вот пишут, что «Слава, ты был прав, я опять комментариев поставил. Шендерович, ты заложник». И они пять раз, в общем, все удалили Ну естественно, а как же Они там банят беспощадно Так Слава, какой сверхспособностью человека Ты бы хотел Обладать А вы знаете Честно Как на духу, если Если меня спросили Первую сверхспособность Я бы назвал умение прощать вот это меня очень мучает в этой жизни. Я бы очень хотел такой сверхспособностью обладать. Я не умею прощать, к сожалению. Ну, может быть, когда-нибудь научусь, хотя, наверное, я лукавлю, скорее всего, никогда. Мой возраст говорит, что у меня нет возможности уже, так сказать, этому научиться. Я бы хотел перемещаться. В любую точку мира. Сейчас. <свят> да, и ну сейчас уже сейчас, <свят> уже сейчас уже э, это, это не проблема для этого самолета есть. Нет. Ну вот для нас, например, не все самолеты открыты. А, ну ты имеешь в виду, что можно было бы домой мутануться. Да, тогда с этой точки зрения это, э, в Без это... прощения. Можно и да. не прощать, но домой да. мутануться. Туда можно. Слава Ани, вы молодцы. С Новым годом, Борисович. Спасибо большое. Во всей драматургии всего 150 сюжетов. Не, я вот попросил, чтобы Мэлла Брукса, э цитату, нашли. Сколько же сюжетов? 11 или 12? Сценарий. Сценарий, Снимать фильм очень просто. Великий сценарий, всего 11 или 12. Вот. Слава, все так и останется посиделками в Ютубе. Ну, вы знаете, когда раздавали Искру, все могло бы же остаться посиделками на горшке, да, вот с этой с Искрой. Но не осталось. Понимаете? Также мы надеемся, и это не останется посиделками в Ютубе. Но все же от вас зависит. Я ты вот расскажи, стараюсь ты встретил человека на днях. Прям, да, а, и что да. Сказали Человек Зовут его Рамазан Привет он наверняка меня слушает Он из Чечни он Увидел меня на улице подошел Сказал что смотрит слушает И что он 17 лет здесь И что он надеется вернуться э -э -э, К себе домой Потому что сейчас он не может вернуться Для него это небезопасно совершенно И он рассчитывает на мою помощь Говорит вся надежда на вас Я говорю а у меня вся надежда на вас да, потому что без вас я тоже домой не вернусь. И у нас, мы все надеемся, мы все надеемся друг на друга, и мы должны быть солидарны. Вот когда таких будет много, тогда мы всех победим. Понимаешь, в чем сама проблема? Вот основная масса, это вот единицы, которые очень, ну, может быть, с тобой в каком-то тесном контакте, они понимают, как ты здесь живешь, видят и понимают. А все остальные люди думают, что или ты живешь в шоколаде, или что ты живешь ну не в шоколаде, но тебе здесь все нравится. Поэтому это. Ну, это, мне это, нравится то, что я, я не сижу меня, в тюрьме и могу я работать. Вижу, что это 95% людей думают, что либо ты живешь в шоколаде, либо ну, просто нравится лучше здесь. Перспективы, там, не знаю, климат, погода, природа, все что угодно. Понятно. Ну что Они не думают, что ты точно так же домой хочешь. А я вот могу поспорить. Да. Не волнуйся, Дядьслава, Боток сдохнет намного раньше тебя. Так хотелось бы все-таки его все-таки в трибунал. Потому что если он сдохнет, то будут э, всякие новые, так сказать. Заменители его и прочее, прочее, прочее. Слава озвучьте ваше мнение о всех антиконституционных ФСЗ, принятых при Путине. Практически все законы принятые при Путине, антиконституционные. Более того, эти антиконституционные законы не исполняются. Это потрясающая ситуация. Да? Поэтому, что тут? Я привел пример. Помните э, Действие законодательства Во времени да, Совсем недавно привел То есть В 99 году 4 -го мая Принят был закон Об охране атмосферного воздуха Вот 24 99 год 4 мая 24 декабря 2019 года Медведев подписал постановление правительства. То есть этот закон впрямую предлагал правительству, но не предлагал, а, так сказать, командовал, потому что это императив. Правительству соответствующее принять постановление прошло 20 лет и 7 месяцев, да? и Медведев подписал постановление. Причем половина статей из этого закона уже исчезли, их отменили. Там, где касалось, речь шла о, о общественной экспертизе, там обо всех делах, связанных с. С деятельностью граждан обычных и общественных организаций все выхолстили, ничего там нет. Так, Анатолий Рахуба, вы перешли на уровень меценат. Спасибо большое, или Рахуба, как правильно. Так. Брукс 12. Слава Мелбрукс 12, ну видите, вот значит я как-то это забыл, потому что не то 12, не то 11. Если бы меня спросили, ну так вот по-серьезному сказали, на какую цифру ставишь, я бы наверное, на 11 поставил, почему-то она у меня отразилась. В Татарстане завели уголовное дело из-за видео с судом над Путиным, Сечиным и Песковым. То есть там казнили, э -э -э -э, ну, видео сняли, как уводят Сечина и Пескова на казнь с топором и ружьем, звук топора, выстрел из ружья, а Путина чего-то не казнили. И сказали, что будет продолжение, решили, что продолжения не надо, и эти ФСБшники, я так понимаю, задержали а, активисты из набережных Челнов Карима Ямадаева вот теперь будут наверное э, за неуважение к власти его там привлекать и так далее какое неуважение к какой власти я извиняюсь но просто не могу не прочитать да? тут значит какая-то Алла Вячеславовна не знаю кто сокращенно Шандерович говорит очень жестко и он здесь, а не за бугром. Шандерович, он, он, там он, у вас ваши же деньги кушает ежедневно. Нет, при чем здесь это? Шандеров, здесь Шандерович это... не за бугром, да, я за бугром. шендеровича как террориста разыскивают. Он очень жестко говорит, как вы говорите. Его разыскивают как террориста. Он призывает к революции. Что он говорит? Что он говорит делать? Надо идти на выборы. Угу. Это он жестко говорит. Что он говорит делать? Ни в коем случае не надо крови, ни в коем случае не надо сопротивляться, нужно подставлять попу свою. Вот что говорит жестко Шандарович, жестко Подставлять попу свою, говорит себе шендерович Его разыскивают? Его Интерпол может быть ищет? Он катается, только что я так понял, приехал из тель -Авива. до этого ездил в США. Он там живет, он не там живет, он живет где хочет. Он заложник путинский, на бабке Путинский ездит куда угодно, он заложник. Такие сейчас заложники, Это понимаешь, дура? Это не на путинские деньги. А на вот и... Ну понятно, деньги, которые Путин украл у народа, он дает таким, как Муратов и Шелдоров, через Чемизовых и через прочих. Но они же говорят по, по тексту, как, как сценарий, они же не говорят как... Ну, они не ведут прямые эфиры вот таким образом это не важно что они ведут важно куда они зовут они зовут они никуда они говорят, сидите и молчите, мы все заложники. И давайте сидеть и все переживать и посыпать голову пеплом. Только Шандаров с Муратовым будут сидеть блин, в Америках, в Тель-Авивах, в Парижах, где угодно. да, И посыпать голову пеплом. Потом приезжать на Эхо Москвы и плакаться. Говорят, бля, как херово живется бля, с миллионами долларов. да. А народ должен бля, сидеть в заложниках и отсасывать. У тех отсасывать, кто крадет у него деньги, отдает как раз Шандаровичу и Муратову. Так, знаешь, что я тебя не заработаю. Да. Ладно, не надо. И вот елочку в Австралии поставили, которая... Поет, что Путин хуйло очень-очень красиво выглядит в Австралии, представляете? Причем, кстати, елки горели по всей России, которые тоже, наверное, присоединились к австралийской елке, но не смогли найти в себе, вернее, сил да, высказать вот эту мысль, и загорелись от ненависти. Так что по всей России горели елки, а вот во Владивостоке даже сожгли фигуру мышек за 677 тысяч рублей мышь на сыре сгорела ну в общем-то так и должно быть а вы ребята на чьи деньги это вы меня, на ваши товарищи вот как раз предлагаю тебе вот кто пишет стать спонсором видишь вот тут народовластие спонсировать можно стать спонсором вот перейдешь вот на эту страничку там стань спонсором этого канала тебе а как раз и не спонсируют такие вопросы ну это вопрос вдруг захочет он говорит как помните Маяковского спросили говорит товарищ поэт помните Леонид Ильич Брежнев еще в своей работе, ну понятно, что он кому-то надиктовывал жизнь по заводскому гудку, и понятно, возможно, он и не был там, и не видел Маяковского, потому что это исторические факты, исторический анекдот, помните? Товарищ поэт, на чьи деньги въездили в США? На ваши товарищи, на ваши. Конечно. Мальцева не все воспринимают, очень жалко, считают его грубоватым гопником, но он говорит правильные вещи. О как, представляете. Не, ну красиво говорить о такой, простите, жопе невозможно. Ну да. Не, причем А разве я говорю некрасиво? Ну ты говоришь как есть, понимаешь, ты же не пытаешься вот как либералы вот, на, на их языке так это общаться. Ты говоришь С... на доступном языке, правильно? Зэ... The... Я говорю на том языке, на котором говорит народ. Да? Если нужно будет говорить с либералами, я буду говорить на их языке. Нет, Нет, никак... Нет никаких вопросов, поверьте. У Мальцева простуда лечитесь медом. Почему простуда? Все классно, ну и хорошо. Так, и в Норильске загорелась администрация города. Вот, и пишет, что кто-то в этом увидел символ справедливости. Ну, такой очистительный огонь, да, Нарильск, администрация, наверное. То есть Нарильск, конечно, такой символ, гулаг такой. Там плюсики, видишь? А? Плюсики. Да, вижу. Это вот э, тебе ставят. Спасибо. А, чтобы ты Нобелевскую премию получил. Там голосование уже начало. А зачем Мальцеву Нобелевская премия? Нет, ну, конечно, что? конечно приятно. Но честно, ты я вам чест, сначала... честно скажу, если бы э, меня спросили, хочу ли я получить Нобелевскую премию, я сказал да, но по литературе они а не за политические дела. Потому что, ну, честно говоря, за политические дела очень много народу получало совершенно недостойных людей премию Нобелевскую. Поэтому как-то... А вот по литературе бы можно было. Хотя, вот, что ж, помните, достаточно приличные люди отказывались и от Нобелевской премии по литературе. Поэтому не знаю. Может быть, конечно, приятно получить Нобелевскую премию, от нее отказаться. Может быть, это самый высший кайф. Который только можно ощутить. Вот Достоевский пишет, что сейчас смотрит твою интервью э, 12-го года у Киасаяна, когда ты был. Угу. Так у Соловьева-то поинтереснее будет. Ну там, да, там, там хоть думаешь, мне сказать там дали. Ты был, не мне там, там сказать интереснее. дали. Не, ну здесь да. Так когда не просто обрубали у Киасаян, там резали. Это же была запись, и там некоторые вообще просто не состыковки, они не нужны были, они отрезали все, что можно и нельзя. Вот. И в Петербурге произошел случай, но ну, у меня видео записано, но я, честно говоря, очень долго смотрел и на стоп-кадре там и как угодно так и не разобрался что это такое и я думаю что это то что там говорят это ложь ну то есть какие-то люди шли по улице женщины какие-то и на них с крыши трехэтажного дома на улице бобровой номер 29 по улице бобровой номер 29 прыгнул горящий мужик да и одну женщину травмировал но если честно, горящий мужик, ну, в моем понимании, выглядит как факел, да, и там так и есть, видно, и непосредственно видно, как он падает, и отражение видно, отражение, вот летит факел, вот падает рядом с женщиной и толкает ее, вот момент, она бежит, и потом на нее падает другой факел, то есть, но мужик не мог же на части там, развалиться на крышу и упасть в виде двух факелов. Я, честно говоря, даже не понял, что такое произошло. Ну вот все рассказывают, что упал один горящий мужик, ну, погиб он, у нее там одни ноги остались. Причем рассказывают, что это был бомж, а свидетели утверждают, что достаточно в хорошую одежду. По крайней мере, снизу он одет То есть у нее нормальные брюки, нормальные ботинки И так далее И утверждают свидетельницы женщина, их точно не обманешь Они легко отличат да? Вот поэтому Странная совершенно история Два этих факела, которые засняты Почему два? Так что вот Так что видите, вот говорит, Ей повезло проходить ту самую секунду да? Бывает в Саратове, я помню, ну правда не горящий, а мальчик упал на женщину рядом с липками. Там должны были ставить лифты в домах. Дома-то построили на углу а, Радищева и Соборной площади. Вот. А лифты туда не поставили, поэтому такой колодец лифтовый образовался. А мальчик с верхнего этажа спускался по перилу, то есть съезжал, ну и слетел. И стал падать в этот колодец, а вот моя женщина зашла, поставила сумки, чтобы перецепить руки, и нагнулась. И он ее оседлал. Вот у мальчика ничего, а женщина это очень здорово пострадала. Вот такой, Но тоже вроде жива, все нормально, там и вылечили ее. Но, говорят, она долго говорить не могла, потому что так вот оседлали. Поэтому вот этой женщине повезло гораздо больше, видите. И вот вы знаете, когда читаешь нынешние новости, очень сильно удивляешься. Ну, например, вот прочитал там до конца, про вот мужика горячего, который упал на женщину на улице Бобровой, и вроде тема закончена, но важно же человека отправить к какой-то другой теме, чтобы он не ушел с ресурса, читал ресурс, соответственно, чтобы были какие-то там ништяки и так далее, то есть, чтобы были просмотры, мир сейчас устроен так, и поэтому там написано, ранее жильцы дома на колокольной выпрыгивали из окон, чтобы спастись от пожара. То есть, вот, ну, видит, что если человека зацепило тему, что кто-то там из окна или там с крыши прыгнул, ну, значит, вот ему самое, самое то почитать, как на колокольной прыгали из окон, спасаясь от пожара. Жуть. А, вот. И... После боя курантов Саратовец пошел в магазин за минералкой, и вот что ему не пилось из-под крана воду или водку мог бы жрать, пошел за минералкой в Аркадаке, а там его зарезал случайный 30-летний посетитель а, да, посетитель магазина, ранее судимый, а 38-летний, извиняюсь. Ранний судимый ударил в бедро, ну и, вероятно, попал в артерию, потому что на внутренней стороне бедра как раз артерия. И мужик скончался. И вот мы с близким очень человеком мне рассказывал. Он меня спрашивал про кориду, а я рассказывал, как я еще в 90-е годы, там, в 9-6-м-шестом, шестом, да, Году в Малаге видел кориду, и что у меня это ужасное впечатление на меня произвело, потому что из четырех турадоров травмированы были трое, да, у одного улетела эта э -э, сабля, с позволения сказать, потому что она и не как сабля даже выглядит, травмировала там девочку, потом этим быкам уши отрезали. Ну, в общем, жуть какая-то. И я что-то так рассказывал, а он вдруг вспомнил про этот аркадак. Он говорит: вот а видишь, ну. А в Аркадаке, ну там в России вообще, такая же корида, только в жизни, да, ты пойдешь за минералкой, а тебя там прирежут, и причем ты в качестве быка можешь оказаться на этой кориде, то есть в качестве главного, так сказать, персонажа, ну я согласился, наверное, так оно и есть, наверное, все-таки как-то, может быть, это... Корида зверской, какое-то действие, и мы, может быть, к этому не привыкли, да, и там бегать по улицам от быков, да, может быть, у нас адреналина хватает э, ходить в магазин за минералкой, то есть и уже достаточно адреналина, Это все равно, что от быков убежал или там еще в кориде поучаствовал в качестве быка, так, так. Да. В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. Я так понимаю, что он уходил из дома, потом куда-то пришел, попал не в ту квартиру, может быть, выпил чуть-чуть, 17-летний юноша, но телефон он оставил у друзей, и недалеко от поселка замерз. Ужас, конечно. Это страшные дела, конечно. В России каждый год... На праздники, да и без всяких праздников замерзает столько людей, что, ну, наверное, там, в какие-то времена, там, в отдаленные, когда на лошадях ездили, наверное, столько не замерзало. Да, может быть, сейчас даже больше замерзает, ну, потому что тогда люди были более, так сказать, выносливые. Намного более выносливый, поэтому, наверное, замерзали меньше. Обычно замерзали жители э, не сельские, то есть это городские жители. Я помню, как рассказывали родственники, прямо перед войной э, по, поехал в село учительница, ну там как-то по назначению. И, и замерзла, не доехала, замерзла, ну, потому что она же городской житель была, а там расстояние вроде кажется небольшие, до да, 4 километра, а из Пурга пешком ты это расстояние не пройдешь, если ты не подготовлен. Я вот, когда служил на границе, там, мы и по двадцать с лишним ходили в лютую пургу и в лютую стужу, но мы были очень подготовленными людьми, да? а если человек приходил вновь только и ты его вел, то, ну, в качестве младшего наряда, то есть, если это молодой боец, то, смотри, там прошли совсем чуть-чуть и он уже загибается, поэтому... Погибали, конечно, такие люди. Вот рассказали, я помню, историю, вот эта учительница замерзла и там вся чинела. И ее потом нашли, привезли и куда-то положили там в холодную У, сельсо... у предбанник какой-то сельсовета и... а в сельсовете положено был дежурить только зачем непонятно но ну, в стали... сталинское время положено дежурить у них ни телефонов не было ничего они там все сидят лампа значит ну и что-то там может самогон пили может не пили а говорит у них хулиган один был и он привязал веревочку приоткрыл дверь и получилось так что тело туда вваливается они как рванули кто в окно кто куда да, там чуть с ума не посходили. Вот так пугануванных. Так. в Военный самолет Ан-12 разбился в провинции в Судане, в Дарфуре разбился Западный Дарфур Ну, там, в общем-то, падали, я так понимаю, и российские вертолеты. Какое-то место заколдованное. Но он, говорит, при взлете разбился ан 12 очень. Очень интересно, 18 человек погибли на сей момент. Говорят, то есть, вот когда падают такие самолеты типа Ан-26, АН-12 в Африке, то очень интересно, что же у них было на борту, кроме людей. Да? Оружие, наркотики, там, я не знаю, деньги. Потому что огромное количество самолетов вот ан 12 Ан-24, АН-26, там летают. И очень часто терпят бедствия, падают и, как правило, среди обломков находят обычно что-нибудь совершенно незаконное. Ну или полузаконное, там, как правило, оружие. Так, и жертва пожара в Астрахани. В Астрахани... Ну, новый год сгорел барак обычный деревянный да, двухэтажный многоквартирный особняк как это называется вот пишут что скорее всего ну три тела нашли скорее всего три человека погибли ну там пока еще все разберут неизвестно сколько в хабаровском крае затопило дома ну говорят уже вода отступила так что все счастливы так и э, в твери Взорвался газ, Ну, слава Богу, что не ИГИЛ, да, хорошо, что не ИГИЛ, то есть вот они Рассказывают, как они предотвращают теракты, а какие... Теракт, фактически, по всей России, там, взрываются дома, людей больше гибнет, чем если бомбы подкладывали, то есть самый главный террорист – это «Газпром». Здравия Вячеслав Вячеслав, спасибо огромное, Владимир, огромное спасибо. Пожар в Подмосковье сгубил семью с двумя детьми. Пишут, ну, огромное количество, я не буду перечислять, тут целая лента из пожаров. То есть, ну как, как правило, на Новый год России горит. Видите, а сейчас еще и утонули многие. По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело. Если честно, я был очень сильно удивлен, потому что заключенных так вот, с копом лупят обычно в колониях. А это СИЗО, да, и там показывают камеру э, и проводят э, просто досмотр камеры, обыск проводят камеры. Выгоняют и сбивают просто, то есть они ничего не совершали, их просто лупят для остраски. Причем это следственно арестованы. Странно, очень странно. То есть э, путинский режим уже дошел до ручки. Так... Ну вот тут рассказали про карманных воров, то есть полиция предупреждала по поводу карманных воров, и очень большое количество статей вышло, потому что в пресс-центре МВД, значит, собрали там, и всяких тазов да и, и прочее, прочее ну, официальных журналистов и всем рассказали про квартирных воров, какое количество карманных краж, где зафиксировано это сейчас, когда есть видеокамеры кругом какие квартиры, то есть не квартиры, карманные воры, когда кругом видеокамеры у них, они говорят, да они, они в одном и том же месте крадут в одни, на одних и, и тех же маршрутах транспорта даже же, глеб жигло ловил таких, да, а сейчас не могут э, ужас. Ну и, конечно, э, уровень жизни очень низкий у людей, поэтому воровство процветает и не только карманное. Так. новогодние лотереи В РФ помимо 1 миллиарда рублей Пишут, который выиграл Билет из Москвы, были разыграны Призы по одному миллиону рублей Их получат 99 человек Я думаю, чушь собачья Ну Может быть, кого-то они продемонстрируют Какого-нибудь Рутенберга, который У них миллиард выиграл вот. А эти вот 99 По миллиону Это разводка, лохотрон, безусловно ну вот представьте, везде обманывают, да, в России. Можно в России сделать лотерею без Путина, нельзя. А Путин с чем занимается? Кидают людей на деньги. Ну а почему здесь им не кинуть людей на деньги? Почему здесь-то они должны быть честны, если бы во всех остальных случаях они людей обманывают? Пишут, критикуешь, предлагай, а, пожалуйста, откройте предыдущие фирмы. Да, там новогодний, там программа 5.11. Вот это предложение, пожалуйста, подписывайтесь, да. Это более чем нужно. Нет, при, критикуешь, предлагаешь Предлагаю. Ты согласен? Посмотри, скажи, я согласен, я под это подписываюсь. Да? И еще подпишу под это, там, грубо говоря, 10 человек своих родственников. Нет вопросов. Тогда ты выполнил тоже свою миссию, понимаешь? Я свою выполнил. Но не совсем, надо еще победить. Так, и инцидент произошел 31 декабря на въезде в МАГАС. Автомобиль сбил стоящий у дороги сотрудника ДПС, потом двое напали с ножами на экипаж полиции, один, значит, погиб, трое якобы раненых, двоих, значит, этих, одного застрелили, одного, я так понимаю, ранили нападающих, один мастер спорта по рестлингу, а, работал охранником он, а другой сын директора Центра культурного развития в Ингушетии, этот центр шваняет, то есть такая темная история, какая-то очень темная. ИГИЛ уже взял ответственность, представляете, то есть ИГИЛ там, как может ИГИЛ взять? Позвонил какой-то хрен, кто угодно, и говорит, здравствуйте, это, это ИГИЛ, там Куда? говорят, да, ИГИЛ, мы вас слушаем, а вот там... Порезали полицаев каких-то, это вот, короче, ответственность берем. Ну, безумие, реально безумие. Какой нафиг ИГИЛ? Ну, интересно, я думаю, что там, конечно, какая-то разборка произошла, да? Может быть, ДТП, может быть, случайно сбили этого ДПСника, а потом уже вот пришлось, наверное, этим... Друзьям себя резать, чтобы этих... Ну, потому что, наверное, они психанули, завалили их, а потом, а что делать? Ну, давайте друг друга порежем, скажем, они напали. Ну, какой-то такой вариант. Я там не был, я не знаю, масса версий, но версию ИГИЛа и налета вот террористического акта я бы рассматривал как самую последнюю, если бы расследовало это преступление. Так... А вот одни пишут, что а, оба подозреваемых находятся в СИЗО. Везде написали уже, что один убит, а другой в реанимации. То есть, почему в реанимации? Значит, говорить не может, да, говорить не будет. Ну, обычные картины. Как исключить возможность, э, если не убив человека, да, не дать ему говорить. Ну, сказать, ну, в реанимации на ИВЛ, да, как он вам будет говорить. Это самый лучший вариант. И ждать, и придумывать там версии различные, обкатывать, как же там наколоть. А здесь вот вообще говорят, что такие вот дела. И также задержали и уже, я так понимаю, отправили в СИЗО, уже арестовали двух человек в Георгия Чернышова 23 года, и Никиту Семенова, 22 года. Говорят, они присягнули на верности Гил, они разговаривали с Аль-Багдади лично по видео, да, и он их там вербовал. Интересно, на каком языке они разговаривали с Аль-Багдади. Представляете, то есть вот такая чушь. А потом, значит, про них рассказали а, полицаем. Эти американцы, Трамп рассказал Путину, что есть такое, такое дело, что они собираются в новогоднюю ночь там теракты сделать, а знаете какие теракты? При помощи каких-то сильно действующих ядовитых веществ, я так понимаю, что при помощи боевых отравляющих веществ. Чуть ли не рин там с заманом собрались распылять. Вопрос. Они их задержали и говорят, вот они там какие-то фотографии в качестве доказательств, фотографии торговых центров сделали, еще что, газ где? Вот первый вопрос, вот я расследовал вот газ, вещдок, сдяв любой сильнодействующий ядовитый вещество, покажите мне, покажите, если его нет, какие вопросы? Кого они могли хреном отравить, могли пукнуть, зайти туда, могли отравить. Я так понял, их привлекают за терроризм. Никаких синдействующих ядовитых веществ, лишь тем более боевого отравляющего вещества нет. И не изъято оно. А если оно не изъято, ну мало ли кто. Вот Кто-нибудь скажет, а я хочу атомной бомбой взорвать. Блядь, его за это что ли сажать? Откуда он ее возьмет, эту атомную бомбу? Откуда они возьмут... Эти э, газы, да, которыми будут травить, чушь собачья. Я думаю, и американцев подтянули для чего? Для того, чтобы убедить. Это, это такая оперативная комбинация, как они любят называть эти подонки из ФСБ. Я думаю, что для того, чтобы убедить общественность, что это действительно террористы, ну и что действительно есть какая-то угроза России, они подключили еще америкосов. А как? Ну, то есть слили информацию, те кто был внедрен, они как-то эту информацию там вылили, американские, конечно, спецслужбы её подхватили, эту информацию, нифига себе, там ИГИЛ, потому что, ну, кроме как на ИГИЛ, американцы ни на чё реагировать не будут, а поэтому нужен был ИГИЛ, я Аль-Багдади, который лично разговаривал с этими пацанами, понимаете, просто полнейший чушь, больше еще я не слышал никогда, газ какой-то, какой газ, откуда они его из Горелки возьмут этот газ, ядовитый, бля Артисты, бля Разговаривали на языке суахили, да, это точно Вот, я задержанные по подозрению в подготовке теракта в Петербурге намеревались распылить смертельный газ в крупных центрах города А газ-то какой? Ну, они бы хоть написали тогда, какой? Смертельный, да? Вот я знаю, смертельный газ террористы распылили на Дубровке. Вот это я знаю. И этот смертельный газ распылил Путин, подонок. И сколько убил людей до сих пор неизвестно, да, цифры абсолютно разные. Конечно, больше, гораздо больше ста человек. Гораздо больше ста человек убил, сколько отравил, неизвестно. И никто не знает, что это за газ, да, то есть они там засекретили все. И здесь никто не знает, потому что нет никакого газа. А если был этот газ, то это путинский газ, и если кто-то распылит где-то газ, это может сделать только ФСБ. Какие нахер террористы с газом, о чем речь? Слава, я за три дня подписал по 256 человек с вашей программой новогодней. У меня 5000 друзей в Одноклассе до Спасибо, Наталья Павловна, спасибо. Только вы имеете в виду, что Одноклассники ⁇ это такая ватная структура, да, которая контролируется ФСБшниками. Поэтому вы аккуратнее смотрите. Это, это такая гадость. Я расскажу про Инстаграм. Да, ну в Инстаграме сейчас я периодически там какие-то фотки, фотки вывешиваю, потому что э -э, Ну, потому что люди писали, просили, говорят: вот, пожалуйста, и достаточно близкие люди хотим, говорит, лицезреть, потому что скучаем. Ну, пожалуйста, будем, будем так вот. Просто там прямые эфиры, как да. раз люди могут вместе с тобой. Да. То есть ты да. добавлять. Угу. И в Инстаграме, да, правильно. Они говорят, что прямой эфир возможно делать вместе с людьми, которые можно произвольно, так сказать, подключать. По одному. Да. Отлично. Я думаю, что стоит. Так. И. Активист протестного Кузбасса, ну это Игорь Горланова, который был у нас в программе, вы его знаете, хороший мальчик, в общем-то, и, и такой вперед-вперед, да, его поместили в психиатрическую больницу, то есть он приехал в администрации президента, протестовал перед Новым годом 27 -го числа, его задержали, 30-го отвезли в суд, заступиться некуда. Некому и отправили на принудительное лечение психиатрическую больницу имени Ганушкина. Но я так понимаю, что не на принудительное, конечно, лечение, его отправили на экспертизу в течение положенного срока, они должны будут сделать, какой результат будет, я не знаю. Вы видели парня? Парень абсолютно нормальный, Да? то есть уж насчет диагноза это никаких проблем, психически больного от психически здорового я отличаю, слава богу, он здоров, абсолютно здоров, да, он, как и большинство молодых людей, максималист, да, он правдолюб и так далее, но это, это не возбраняется, это не является психическим расстройством, и уж тем более психическим заболеванием, которое кому бы то ни было угрожал, Вы Вполне мирный человек. То, что он порвал Конституцию, их, конечно, задело, а у них нет никакой возможности как-то его при привлечь. Да? Потому что потрясающая вещь. Вот жопу флаг они его посадили. Там пропердел бы во время гимна, они бы его посадили. Да. Там герб бы этот там обоссал да, двухглавый, они бы его посадили. А про конституцию они не придумали, представляете, ничего. Порвал конституцию все, они попрыгали, крыльями помахали, а привлечь к ответственности не могут. Вот они решили таким образом, при помощи карательной психиатрии, решить этот вопрос, подонки. Так что я прошу... Сейчас вот я понимаю, многие люди на отдыхе, но парни надо поддерживать, они его там заколют, залечат и все. То есть, вот игорь Горланова надо спасать, я прошу всех под, подключаться и самое главное нести эту информацию. Так. Сколько еще Путин будет у власти? Да это от нас с вами зависит, что куда деваться. Я бы за то, чтобы вообще не было никогда этого подонка. Говорят, что во время э, его отправили в больницу, Горланова, обратите внимание, то есть второй раз они поступили так, первый раз с Окунем. Помните, Окунь, когда у него там 40 температур было а он попал... В больницу привезли туда ночью судью, и судья там вывесил все эти флаги, гербы, и там его судил. А еще Окунь прикололся и сказал в этой палате, что сейчас приедет, когда попа, я скажу, что умираю, и попрошу папа чтобы исповедоваться, хотя Окунь понятно, что, по крайней мере, не православный вера человек, он там... Какие-то у него языческие культы, он исповедует, да. И вот старый русский языческий культ, я имею в виду. И они услышали про это, я так понимаю. И адвокат наш приезжает, говорит, слушай, а тут в коридоре поп сидит. То есть они услышали, да, и попа сразу приперли, чтобы. Он сказал, я помираю, дай попа. Вот тебе поп, давай исповедуй, чтобы чтоб судья мог работать. Представляете, какие? Так вот. Горланова тоже э, притащили в больницу, и туда же в больницу привезли судью. И там же осудили, говорят, что не, не дали слова ему сказать. Представляете, какая прелесть? А Игорь Горланов это кто? Игорь Горланов, сирота, который у нас был, да. Они его в дурдом загнали в Ганушкину клинику, достаточно, кстати... Серьезное лечебное заведение, но я думаю, что в каждом серьезном лечебном заведении наверняка есть подонок, который может что хочешь состряпать, да? Которым и воручат нарисовать там все. Так. Кочегары Благовещенска забастовкой добились выплаты зарплаты. Видите, какие молодцы кочегары трехкотелин. В Благовещенске. Забастовали им сразу, выдали зарплату. Почему вся остальная Россия не поступает, как Кочегар? Качега, как Обратите внимание, вся остальная Россия забастует, тут же не будет ни Путина, никого. Дня они не продержатся. Да, вот э, во Франции все бастуют, полтора миллиона билетов аннулировано. Не знаю, кто победит, профсоюзы и профсоюзный босс, самый главный, да, сказали, что очень как бы мирный протест не то что мирные, но как бы такие неяркие не поэтому надо как-то поярче и понастойчивее в чем это будет выражаться я не знаю, я так понимаю что север Франции вообще весь на стороне и профсоюзов, и желтых жилетов. Здесь, понимаете, получилось так, что не только желтые жилеты, здесь и студенчество, и профсоюзы, и все-все-все вместе объединились, ну, в общем, как и положено. И вот кто выстоит, не знаю. Макрон, конечно, хочет быть подобным. Деголь вроде бы выстоял, но через меньше, чем через год он ушел. И Макрон, конечно, вспомнить этот, этот эпизод, но Деголь был Деголем, да, героем, Войны и Первой мировой И Второй мировой войны Героем Франции Спасителем Франции да, Создателем Пятой Республики Ну и много других эпитетов А вот Макрон Я думаю зря он так э, До конца ему и, Идти гораздо сложнее Чем Деголь Гораздо сложнее Я говорю и Деголь Не смог в общем-то Выдержать и Франция изменилась, если вы помните, после тех протестов, очень сильно изменилась. Что опять, как в том фильме повесит этот «Дижон не сдается», да? Так что я имею в виду плакат, помните, как с Пьером Ришаром фильм, там плакат такой висит, когда Пьер Ришар полицейские везли, думаю, что он раненый, а он в кетчупе был. Это очень смешная сцена, я очень люблю ее. Так, вот пишет про профсоюзы. Да, видите, профсоюзы разные. В России профсоюзы, да, в жопу Путина целуют. Да, и все эти профсоюзные лидеры в Госдуме там сидят, отовариваются. Да. И, и в Европе, там, в Америке профсоюзы очень большая разница Слава, ты говорил про жопу эта жопа такая глубокая что вылезать будем долго белый шум знаете, белый шум, вот что я вам скажу про глубокую жопу, из которой долго вылезать помните, когда Македонскому показали город и Фузел и сказали, что Будет тот великий герой и, и, и там властитель мира Кто его развяжет Что он сделал? Он взял его и разрубил Ну то же самое и с, э, История с Колумбовым яйцом Поэтому не надо вылазить из жопы Ее надо разорвать, эту жопу И все Понимаете? И вот парадокс в том, что всякие шендеровичи Они этого не понимают ну или делают вид, скорее просто не понимают, да? А для меня это как э, божий день, ясно, абсолютно, что жопу просто надо разорвать, взять за одно полужопе и за другой и все. Вот так. Такие вот дела. И папа Римский ударил по руке паломницу, которая схватила его на площади Святого Петра, да, в новогоднее празднество, какая китаянка его, ну, всем ручки пожимал, а тут ее почему-то отвлекся и решила обойти, она его как за руку схватила, на, на баба видать, что, скорее всего, сделала ему больно, потому что, ну, видно было, обратите внимание, ее никто не схватил Никуда не потащил в тюрьму да, вот, Папа Римский э, Испытал боль И ничего и ничего, А в подонков какого-то вот, В бронежилетах кидают Стаканчиком блядь, он такую, такую боль испытывают Что людей сажают То есть вот эти суки Вот эти пидоры Хотят быть святей Папы Римского Помните выражение Хочешь быть святей Папы Римского Вот они хотят быть свитер Папа Римского. Папу дергают за руку, ну что-то он там ее оттолкнул. И все. А эти нет, не все. Ну, славы мысли у тебя. Ну а что ж делать Как ты жопу надо выбираться? Все диктаторы в истории плохо заканчивают, так что исключений здесь нет. Ну не, ну есть, ну, как, ну и Лазар, и Франко, масса диктаторов, которые закончили неплохо, так, померли своей смертью и все. То есть таких-то, я думаю, много можно перечислить. В общем Но большинство, да, плохо кончает, безусловно. И я надеюсь, что и Путин будет среди них. Хотя Сталин, как видите, кончил... Ну, можно считать, что плохо, если считать, что его там отравили. Но я думаю, что его примитивный инсульт шарахнул. А они просто настолько всего боялись, думают, ну, как шло, так и ехал. А, и теперь значит Срок владения единственным жильем, по исчению которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц, снизился с 5 до 3 лет. Для чего сделали, знаете? Раньше тоже был 3 года, там ввели 5 лет, думали больше денег соберут. Нет. А теперь снова 3 для того, чтобы люди продавали квартиры, те, кто по ипотеке нахватал эти квартиры, чтобы они их сливали, и не только по ипотеке, то есть, чтобы быстрее продавали и все расплачивались с долгами. Никто по долгам не платит, потому что должна вся Россия, должны бешеные деньги. Квартиры, как я и предполагал, и говорил вам, стали покупать китайцы, огромное количество, 10 тысяч квартир уже продано. В России за долги А сколько еще людей Сами продали Которые еще не должны Столько что Вернее должны много Но пока еще нет никаких судебных решений Они продают сами Расплачиваются А кому продавать В России некому продавать все должники Кстати папа уже извинился Видите вот пап, молодец что-то вначале погорячился, потом извинился. Ну, я думаю, что путинские эти... Росгвардейцы вся эта мразь тоже будут извиняться. Но, правда, в другом месте. Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру. Ну, мы все прекрасно знаем. Есть кто-то еще не в курсе, да, чем... Как, это, то я объясню. То есть, есть... Продажная стоимость чего-то объекта, а есть кадастровая. Иногда разница в 10 раз. Вот я знаю, была дачка, я говорил да, об этом. Ее оценили по кадастру в 3 миллиона. Ну там сарай. За 300 тысяч ее нельзя было продать. За 300 тысяч рублей. А по кадастру и с этой цены в 3 миллиона теперь будут платить за нее налог. То есть налог будет просто космический. Одно дело платить 2% да, с продажной цены какой-то, а другое дело с кадастровой. Такие вот дела, так что будут грабить и будут грабить еще сильнее, люди не в состоянии будут платить налоги, будут жилье отнимать, продавать и так далее, а соответственно стоимость еще будет падать жилья, потому что будет огромное количество предложений, да, поэтому придется скидывать цену и больше и больше, то есть людей под ноль разграбят, под ноль. Вот э -э глава Сарату Михаил Исаев просил граждан помочь с выбором имени для щенка Корги. Я вот отписался тоже, я говорю, вот э -э всех кобелей Корги в РФ положено называть в честь Игоря Ивановича Шувалова, ну того, который эти Корги на самолетиках возит, так что выбор невелик, горя Гоша. Гора, Гога, а можно даже Ивановичем. Я пишу, Миша, представляешь, пес начнет нюхать какое-то дерьмо, а ты ему Шувалов, фу! Вот, ну, Шувалов, я так понимаю, нюхает дерьмо, и не только Шувалов, поэтому это будет актуально, актуально. Поскольку вся власть в России сейчас является наркократией, сидит на кокаине очень сильно. Так. А вот э, что произошло во всем мире. Да? Ну, масса, я не буду перечислять каких-то событий, случились важных. В России-то в основном все э, фотографии публикуют 75-й годовщины победы. Какие-то опять немцы, блять, что-то жуткое. Путин поздравляет с годом 75-летия Победы. То есть у него День Победы сплошной. А вот Тесла вышла первая с шанхайского производства. Представляете, то есть меньше года назад э, начали строить производство э, в Шанхае, э, автомашин Тесла, а уже первая машина сошла с конвейера. Жуть. Жуть. Представляете, в какой жопе оказывается Россия? Просто где-то. Конце, в конце, в конце всех, да, после Зимбабве, в очереди. И, так, ну про, про стратегию 2020, наверное, поговорим мы в понедельник. Ну, хотя, это важная тема, и мы э, даже новую, в новогоднюю ночь об этом говорили, что момент истины Путин всех наколол. Но все-таки стоит вернуться к этой теме обязательно, потому что, вот, говорят, потребовали пруфы, говорят, какие пруфы, ты там вот врешь, что ты по поводу этой темы когда-то давно, там, в 2008 году говорил, пруфы есть, поэтому я хочу рассказать, ну, я думаю, что сейчас нет времени, уже надо на понедельник откладывать, есть более важные события. Так, да. господи, какие-то социальные институты, социологии всякие провели исследования, надо тоже будет поговорить об этом в понедельник. Россия в 19 году побила рекорд после советских времен по добыче нефти, представляете, и ничего. То есть добывают сейчас, ну, меньше, чем при Советах, конечно. Представляете, Путин, бля, там, Советский Союз обогнал, раскат. нефти даже меньше добывают, ну, хер с ним. Но сопоставимые цифры, пусть меньше, но цифры сопоставимые. Можете себе представить, какие деньги ворует этот подонок. Давайте, наверное, поговорим вот... Сегодня день плача в Иране, там прибили э, генерала Сулеймани, да, вот этот э, Касем Сулеймани, ну, такая, в общем-то, известная достаточно личность в Иране. Ну, если кому не был известен, известен, то сейчас благодаря пропаганде будет известен. Он погиб недалеко от аэропорта Багдада. Его, я так понимаю, в самом, ну, практически в аэропорту въехал он в военной колонии по ней. Американцы дроном нанесли удар и, в общем-то, его прибили. И вот э, пишут, что смерть его может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке. А чем она может ухудшить ситуацию? Я вот не понимаю. Меня спрашивают. Я так понимаю, что Ватником рассказывают, что сейчас все иранцы объединятся. Да иранцы ненавидят стражи исламской революции, а это Сулеймани как раз был одним из них. Ну, то есть это ФСБ, бля. Представляете, ну, убили генерала ФСБ. Что нужно делать? Радоваться нужно, что американцы убили. Представляете, ну ФСБ американцами не признана террористическая организация, а зря. А стражи из корпус стражи Исламской революции официально Американцами Соединенными Штатами признан призна террористической Организацией, коей она и является И вот Рассказывают про этого Сулеймани, какой он хороший был Ну это хороший он всю жизнь С Ираком воевал да? То есть вся война между Ираном И Ираком Весь период войны Он, он участвовал во всяких спецоперациях уничтожал иранцев, ну иракцев, извиня, извиняюсь, да, то есть я думаю, что и, иракцы не сильно его любят, да, и когда вот недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и это Министерство иностранных дел России несет. Машка Захарова там тоже э, вдруг у -у -у, проснулась да, после новогоднего Будуна и начала рассказывать, что, э, сейчас я вам прям процитирую, а то скажут, что наврал, как обычно говорят. Пруфы говорят, давай. вот, и сказала... Назвала это новой реальностью, новой реальностью. Так, где она? О, Господи, куда она делась то Машка-то? Ай-яй-яй. Не могу найти, представляете. Так. Да. И. Подождите, это обязательно надо. Прошу прощения. Куда-то у меня. Пропала Мария Захарова со своим бредом. Вот, Что-то компьютер не хочет у меня. Так. Ой, господи, с тревогой они там восприняли эту информацию. И так далее. Бля. Машка пропала, как, как обычно. Машки, они всегда куда-нибудь пропадают. Когда, когда, когда нужны, их сразу и нет. Ни, ни, нигде не найдешь. Вот. Значит, отметила она, что это новая реальность, и что это не, не в рамках правового поля, то есть не без какого-либо соотношения, а... Так возникло из-за уничтожения представителя правительства суверенного государства без какого-либо соотношения с правовой основой. Вот Машки Захаровой вопрос я хочу задать по поводу новой реальности и соотношения с, значит, вот с правовой основой, да? То есть, если сейчас вот еще и постараюсь вот мы нашел наконец мы безусловно сегодня столкнулись с проявлением новой реальности а именно уничтожением представителя правительства суверенного государства официального лица без соотношения э, этих действий с какой-либо правовой основой это чрезвычайно важное обстоятельство которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость, значит, в общем, Маша сказала, Маша, по поводу правовой основы, а правовая основа нахождения в Ираке иранского террориста, какая правовая основа в колонии вооруженных людей, да, на, на военной технике, какая правовая основа генерала? Да, нахождение в Ираке на чужой территории. Я вот когда служил в пограничных войсках, комитет государственной безопасности, да, вашего в том числе, вот, то я имел право применять оружие, знаешь, для, я это на всю жизнь помню, да, меня заставляли это учить, для отражения, оружия я мог применять без предупреждения. В случае каких? Для отражения вооруженного вторжения и прекращения вооруженного сопротивления. Вот то, что они ехали, это вооруженное вторжение. Какие правовые основы? Маша, у вас есть федеральный закон, ваш российский, номер 6468 ФЗ. статья 35 гласит применение оружия и боевой техники. И здесь то же самое, то, что я сказал. Для отражения вооруженного сопротивления, для, для, без предупреждения оружия и боевая техника могут применяться при отражении вооруженного вторжения, внезапно ли вооруженном нападении и так далее. Все то же самое. Это было вооруженное вторжение? Вот если бы этот генерал приехал в Россию его дроном шлепнули, это, это что было бы? Ничего. это Была бы защита интересов. А почему Ирак не может защищать интересы? Ты мне скажешь, американцы его бомбанули. Так у американцев такой же точно договор с Ираком военный, как у Башара Асада с Путиным. Путин, твоя сволочь, бомбит людей в Сирии, разбомбил в Новый год, как раз в новогоднюю ночь детей в Сирии. И он говорит, «Так я же с законной властью сотрудничаю. А американцы с кем? Не с законной властью сотрудничают. Только вся разница в том, что правительство Ирака, которое подписало... Соответствующие договора с правительством США Оно законное А ваша раса он диктатор Абсолютно незаконный Но предположим и те и другие законные Так какая разница Вот ваши мочат Летают Сирийских детей И вы говорите, что это законно Американцы замочили какого-то террориста Генерала И вы говорите, что это незаконно Как же так? Конечно, закон. Конечно, закон. Вот детей убивать незаконно. А генералов террористов убивать законно. На то они и генералы. Это солдаты. Есть правила ведения войны. Детей нельзя убивать. А генералов можно, Маш. Пишет, теперь айталы будут позговорочиться. Да не, они... в это. Далеки они, да, они там. Свои вопросы там, с Всевышним Пытаются решить Поэтому я думаю, что они не будут Сговорчивы, да, они будут там э Щелкать зубами Но нужно понимать, конечно Что и им это продемонстрировали Что уровень Сегодняшней техники Уже очень далек От того, которым Они обладают да? ну, Например, главный боевой самолет Ирана на сегодняшний день, это F-4 Фэнтом а, помните американские фантомы, которые летали во Вьетнаме, вот у них он основной боевой самолет, американцы э, какое-то количество продали, там штук 150, кстати много, и в Шаху, ну он сам летчик был, ему нравились фантомы, вот. и они остались, и потом запчасти купить они нигде не могли, вот как на Кубе, Машины американские, которые там 50-х годов э, доводят до ума там в каких-то мастерских, делают железки и к этим машинам, и они до сих пор ездят, так и Иран делает железки для фэнтомов, и они до сих пор летают. Так что, в общем-то, Иран Увидел уже, что разница в технике огромная, причем вначале ему продемонстрировал Израиль в Сирии, сейчас продемонстрировали американцы. Что будут делать иранцы, я не знаю, но ну, будут придумывать, как отомстить, ну максимум что они могут сделать это. Вот в каком-то проливе Армутском, там, какой-нибудь танкер остановить, да, или еще что-то. Я не думаю, что они пойдут на то, чтобы совершать террористические акты на территории США, потому что США сразу же ответят. Более того, я боюсь, что этот конфликт может спровоцировать э, деятельность каких-то других третьих лиц, ну, например, путинцев, я говорю открытым текстом совершить что-то, перевести стрелки на Иран и таким образом запустить, в общем-то, то, что они хотят запустить, войну. Там же Путина может спасти только война, больше ничего уже не спасет. И я боюсь, что он сейчас будет пытаться ее запустить, и американцы должны понимать и не действовать с горячей. В общем-то, это тоже, если вы помните сценарий определенного комедийного фильма, да, Как вся власть держит деньги за границей, их не арестовали. А как, ну они чемоданами привозят деньги за границу, Кто же арестует деньги, да? Они же деньги не, не воруют из-за границы, они за границу привозят деньги. А это очень многим нравится. Путин, ну помните, Советский Союз создавал... Систему, при которой должна была случиться мировая революция. А Путин создает систему, при которой должна случиться мировая коррупция, эта мировая коррупция должна его поддерживать. Вот очень хорошо, у него пока получается. Я думал, будет получаться хуже. Я думал, что люди на Западе более, как сказать, ну, чистоплотные с точки зрения. Общение с Путиным там и оказалось нет. Оказалось, я заблуждался. Так. Так. Иран пригрозил скорым ответом США на убийство Сулеймани, но ну, это порожняк, это так, бравада, там мы там всех порвем и так далее. Рассказывают, что какие-то там люди вышли э -э, ватные, э -э, я так понимаю, ватные СМИ рассказывают, что там весь Иран вокруг этого объединился, да Иран весь может объединиться только чтобы снести. Фаганцев, которые стоят у власти. А вокруг этого точно не будет объединяться. Ну, мысли какие-то отморозки ватные там с портретами погонять, блядь. эти как чтобы уж не сказать гадость, да? Так что не знаю, какой будет ответ, но я говорю, ну, они добазарятся до того, что Путин ответит вместо них, а на них переведет стрелки каких-то там ублюдков, блядь. Оставит следы каких-то иранских ублюдков, этих стражей революции. Слава, ты плохо выглядишь. Не знаю, мне наоборот нравится. Я, я очень хорошо выгляжу, как мне кажется. И в, в армии Ирана назначили замену убитому генералу Сулеймане. Видите, как быстро какого-то бригадного генерала Исмаила Каани, ну, на каждого Сулеймани есть Каани, и меня спрашивают, а как вы можете прокомментировать, не знаю почему вас это волнует, но возможно потому Сулеймани и убили, что есть э, бригадный генерал Каани, который вполне допускаю более сговорчивый. Ну а как расчищать дорогу-то для агентов влияния своих каких-то людей, именно так и делают, да? то есть там сидит такой черт, с которым нельзя договориться, его хлопнули дальше а следу нормальный тот с которым уже могут договариваться поэтому я не знаю меня там не было и как бы я не владею темой я просто знаю как бывает так, вот жители деревни вблизи города Джиср Эш Шугур в провинции Длип разбомбили нафиг видео обошли весь мир то есть большое количество убитых, раненых, жуть, конечно. То есть Путин продолжает убивать сирийских детей. Причем такие новогодние подарки, мне кажется, это просто какие-то извращенцы. Вот представляете, командуют так в Новый год летите, да, там бомбите деревню. То есть, если раньше, да, герника там кого-то очень сильно как это сказать, ну, опечалило, да, то есть там Пикассо, Пикассо рисовал да, картину, да, которая известна во всем мире, да, бомбардировка, это известно, и все замирают, да? там, когда говорят об этой бомбардировке, то, тут таких герник уже, я не знаю, уже сотни, наверное, путинских, Пургу понес славу вот сейчас. Ну, хорошо, как. Ведь иногда и пурга... Да, это пишет Гого. Гого. Пургу понес. Хорошо. Видишь, как здорово. Можешь отличить пургу от непурги. Знаешь, все в порядке у тебя уже. Это... Так. Слава, не волнуйся, я а буду душить тихо, как удав в жертву, потихонечку, потихонечку. Ну, не знаю, слишком это большая махина, чтобы душить потихонечку. Она или работает, да, и удар... Он другой, не такой, как США. Когда США пытаются сдушить, это огромные махины, потому что, как видите, проскакивает. И Путин со всеми санкциями этими проскакивает, Иран проскакивает и так далее. США эффективно, когда действует не как удав, да? а как лев, вот тогда неэффективно. А так мы не видели эффективность санкций США на самом деле. Не против кого. Ну так что-то было. Кубу, сколько они Кубу душили. Как в Куба вот такая. Рядом с ними находится. И чей результат? Так Трамп призвал Эрдогана не вмешиваться в ситуацию в Ливии. Ведь, то есть, Эрдоган тоже получил добро на ввод войск со всех сторон. И парламент его согласился вводить. Да, войска и Ливийское правительство попросило у нее помощи, так же как Баша Рассат попросил у Путина. Стал модным это, ведь Путин, так сказать, такой тренд открыл. Россия перестала поставлять нефть в с 1 января этого года. И, я так понимаю, Лукашенко альтернативу. Ищет, приказал найти альтернативную, альтернативу российской нефти. Ну, я думаю, что это временное явление. Посмотрим. Да, есть хорошая альтернатива нефти Рана да, для Лукашенко. Очень хорошая альтернатива. Тебя российские спецслужбы еще преследуют, спрашивает Джека большой. Ну это вы спросите лучшего российских спецслужб, откуда я, я знаю. Думаю, он сам как раз ну да, откуда я знаю? Они преследуют меня. Он Самый ответ. Не, не, не преследуют. Меня. Самое главное, что мы доживем до тогда, когда я буду их преследовать. Это, до этого момента мы доживем. В городе Ухань, где зарегистрированы случаи заболеваний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 вирусы да, и бактериологическое оружие в разных концах света да, не будем показывать пальцем. И естественно, я уверен, что в Китае этим занимаются. Вот, на 100% уверен. И, соответственно, вполне возможно, что это результат э -э потери, так сказать, такого вируса. Посмотрим. Под Париж, мне известно, напал на прохожих с ножом, есть жертвы. Ну, обычная картина какой-то. Я сегодня как раз э, по телефону разговаривал, представляете, там набирается телефон, не набирается. И я говорю, ну, ну, Про вот этого вот. А слушает человек, слышит человек. Я так понимаю, опешил, наверное, скажет, это он мне такое сказал, что ли. Нет, это я вот как раз об этом дяденьке, который... Я, честно говоря, многое могу понять, и ну таких вещей я вообще не понимаю. То есть зачем? То есть нет никакой абсолютно разумной цели в таких в таких действиях, никакой разумной. И когда сравнивают э, судью Манюрова вот с таким Отморозком, да никакого сравнения люди, которые совершенно в разных плоскостях находятся, абсолютно разных. И мы должны это четко себе понимать, да? чем один отличается от другого. Так, ну, наверное, все остальные новости в понедельник. Нидерланды теперь... Будут называться сток Нидерландами, Голландии теперь нельзя называть с 1 января. Вот Представляете, какая прелесть. Вот царь Петр бы удивился. И на, в Марианскую впадину опущен глубоководный аппарат э, Виктора Вискова. Э, и пишут, ну, белорусские СМИ написали, что невероятная глубина 10-900 метров это новый мировой рекорд поскольку так глубоко еще не спускался никто я смею их уверить что они не правы да? что, что в Марианскую впадину и, и там мерили глубиной она постоянно разная да? то больше то, то меньше в Марианскую впадину спускались очень много людей ну не, не много людей по крайней мере мы знаем про троих, да, то есть вот надо сказать, что сейчас вот этот глубоководный аппарат, который спустился, обнаружил мусор, то есть все очень сильно взволновались, потому что аппарат спустился вместе с, как их назвать, да, с водолазами, да, и обнаружил мусор, и помните, мы как-то в старых вот этих чтениях моих я тогда написал, что далекому будущему от человека останется, один, от человечества останется один только мусор. И это сказано первый раз, кстати, было сказано в интервью 90-х. Поэтому, в общем, так оно и есть, видите, в Марианской впадине даже он оказался, этот мусор. А я вот могу сказать этим. Людям, которые написали, что это впервые случилось, что на самом деле не впервые, что бездну Челленджера, а именно так она называется, потому что два раза ее промерял корабль с разницей в сто лет, но по случайному стечению обстоятельств оба назывались Челленджер. Да? Вот. И вот бездну Челленджера посещали... Конечно, Пикар, да, Жак Пикар, на аппарате, который сделал его отец Агюст Пикар, да вообще там вся семья, конечно, такая, и сын их, ну в смысле внук Агюст Пикар облетел вокруг света на воздушном шаре первым, ну там эти первые, Туда опустились в Марианскую впадину, но если вы помните, то в двенадцатом, кажется, году Дэвид Кэмерон опустился в Марианскую впадину, в бездну Челленджера, то есть он тоже любитель таких вот острых ощущений, так что раньше был только три человека, которые туда попали, теперь вот видите, еще какие-то туда опустились, говорят впервые, впервые, не впервые, не знаю. Так, Вячеслав, на днях закрыли дело Магнитского. Как думаете, почему? Ну, потому что пофигу -по им все время, время там сроки, наверное, какие-то они в связи с этими сроками действуют. Они же создают видимость законности. Так. Спасибо, что слушаете, так что, вот меня, кстати, спросили, написали в связи с этой новостью, хотел бы я опуститься в Марианскую впадину, не знаю, как-то, вот в космос хотел бы взлететь, да, полететь, посмотреть, что там на Землю, от, оттуда а там ничего не видно, все-таки мне нравится, чтобы вид был, красиво чтобы было. А это кусочек чего-то темного. Цепанул тебя, Шандерович, ночью что ли снится, делай свое дело, а людей не оговаривай, какой то мерзавец. Шандерович меня говорил, назвал этим провокатором, а это он провокатор. Он скотину, блядь, жирует там, а мальцев провокатор. Так что я не, абсолютно не согласен, не оговаривает. Я говорил Шандерович, охереть не встать. Путин туда без акваланга, это очень просто. Представляете, каждые 10 метров одна атмосфера. Что там, и нет Путина, не... Слишком простой вариант для него. Так что, я думаю, Путина мы в другое место зашлем. Минут Покупник Аркадий. Спасибо, Аркаш. Валерий СП, спасибо. Просто Кирюх с наступающим, с наступившим. Рад слышать в Новом году за активную солидарность. Спасибо. Кучем самое сложное ждать и догонять и выгонять. Даже ждать, вот написал, выгонять очень хорошо. Надеюсь, что в новой России эту проблему решат. Спасибо. Лосатый мистер Шмидт, государство ⁇ это решение проблем. Государство это ⁇ это, это не решение проблем. Государство ⁇ самые серьезные проблемы, требующие решения. Да, абсолютно точно. Александр. Как-то Вова сравнился с крысой, которую опасно загонять в угол 2020 его год. Так, что, так давайте же готовиться к 2021 и объявим шедевр, шедеврами этого года сказку Щелкунчика мышиный король. Болез Щелкунчик, пусть волшебная музыка Петра Ильича Чайковского льется отовсюду. Напоминаю всем про последний год Вовы. А почему к 21 му Надо уже не готовиться, уже действовать. И действительно очень хорошо вы подсказали по поводу сказки «Щелкунчиков». Да? Поскольку очень хорошо, там огромное количество важных таких мелодий, вальс цветов очень такой, да, зажигательный, да? И тему самого Щелкунчика Такая вот победы Та-да-да-да-да да да да да, да да да да Очень хорошо И можно как-то это сделать Мемом очень, очень даже можно Ну почему у кубинцев В их революции э, Гуантанамера был да там Гуантанамера Песня про крестьянку Была такой мелодии узнаваемой, революционной. Почему Петра Ильича Чайковского не подтянуть? Екатерина Левина. Слава, еще раз огромное спасибо за добрые новогодние пожелания. Если возможно, выйти Да, да, да, конечно, хорошо. Спасибо большое, большое. Наталья, Уважаемый Вячеслав Вячеславович, поздравляю с Новым годом, желаю вам вашим родным крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и счастья. Спасибо вам за правду и борьбу, с уважением Наталья. Спасибо, Анна Даниэль. С Новым 2020, -м. надеюсь, в следующий год мы встретим в тишине и спокойствии, пока Путин будет э -э -э чилиться с Гитлером и Сталином. 2.0 тепленькой э, падь систематика ада и вечных мук может тогда сможем посетить Россию в качестве туристов но ну и э, придется ну или придется ждать пока э, все будет ларашки фейс контроль на пате пройдет да нет я думаю что я думаю что одного Путина достаточно в ад отправить чтобы уже можно было посетить Россию и не в качестве туристов Спасибо. Так, напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программа Плохие новости. Вот сейчас откроем донат на мобильную студию и посмотрим, что там написали. Так. Алена, спасибо на победу, соратник Виталик, с Новым годом, спасибо, спасибо, Артем, поздравляю в Новый год, желаю счастья, бесконечного добра, пусть мечты осуществятся, а проблем прочим чаться, пусть подарит Новый год, новых радостных идей, жизнь, где каждый день идет, вперед, классно, спасибо, Артем, Сергей, 48, хочу в Париж, хотя бы виртуально, а чтобы проще виртуально открыли карту эти фотки и пошли по улицам гулять, посмотрели, очень, очень неплохо можно получить знания о том, что там, что такое площадь Конкорд, там, Шонс-Лезе, -э Эфилева башня. То есть у меня до того момента в Париже я в первый раз в жизни да, оказался в семнадцатом году когда как раз и сбежал от путинских замечательных фсбшников вот и знаете у меня были иллюзии я парик себе по-другому представлял поэтому очень интересно посмотреть он Артер очень красивый будет Сакра да сейчас ну наверное этот в сгоревшем виде, наверное, на картах нотр де пари Ну, а может быть, еще и в старом виде. Так что, очень можно. Сейчас информационный мир. Сварга. В студии быть, спасибо. Тотальный бойкот. Непло... А, это уже 30-е. Это уже я. Ушел туда. Спасибо большое. Когда сдохнет путь. Путлер, так это общий вопрос. Риторический. Слава, привет. Сегодня смотрел, как вы в 2012 году Киасаен размазали в эфире. Это было круто, да? Я, честно говоря. Да.